Всем привет, это человек, кто не видел, вчера у меня вышел ролик по новому сайту WillDrop. Это был рекламный ролик, я об этом сказал, и мне реально заплатили 40 тысяч за такую, можно сказать, убогую рекламу. Но подобный формат сделать я хотел, знаешь, своеобразный а-ля Мув. мув. Это была прям никакущая реклама, но тем не менее, получилось прикольно, и админы остались рады. Спойлерну, рекламу не окупилась, я это уже все у них спрашивал. Но там мне поставили подкрутку и... Сегодня я такой думаю, закину, посмотрю реально, как выдает сайт. По итогу они мне забыли такое ощущение отключить подкрутку, потому что с первого бесплатного кейса мне выпала водяная терраса за 5000. И мне это напоминает, знаешь, ситуацию а, с изидропом, когда мне тоже там ставят подкрутку, я снимаю, и я об этом все говорю, но а, я не сотрудничаю, да, с изиком, если зашел разговор. Тут то же самое, то есть за рекламу сегодня мне не, никто абсолютно не платил, я зашел, закинул 250 рублей, открыл первый бесплатный кейс, выпала водяная терраса. Мы ее продаем, и сейчас ну, сделаем реально обзор чистый, Честный, прям полностью честный на сайт, никаких ссылок, ничего не будет, то есть вчера было проплачено, блин, я об этом вам говорил, но сегодня вот хочу сделать полный обзор подробный сайта, плюс, ну, здесь есть на что посмотреть, и много интересного они все-таки сюда при... привознесли, привознесли, бля, ладно, ты понял. Но самое главное, что такое, еще не стоит подкрутка, потому что первый бесплатный кейс, наполнение, ну, на кейс за 250 рублей, да, три раза, кстати, его можно открыть. Вчера я чекал, и выпадали, ну, в основном с этого кейса осадки, то есть никто еще ролик по этому сайту не дропал, вчера была первая реклама, я зашел, посмотрел после ролика, ну, естественно, начали переходить, чекать, проверять, и в основном дропались осадки. Мне выпала водяная терраса, ну, я говорю реально все как есть. Я, кстати, еще потом подкрывал, балик остался, вот. И могу сказать, ну, наверное, это стопроцентная подкрутка. Кстати, выводы проверил, выводы работают, ну, то есть вот а у гроза, я проверил перед роликом вывода, что все нормально, а то ну его нафиг. Может мне вчера выводы отключили, все работает, так что все good, все окей. Okay. В общем, на балансе 5000 рублей, сейчас будем проверять, что это такое, и все-таки... Хочется сделать, ну, реально объективное мнение по поводу этого сайта Начнем с дизайна Ну, на самом деле дизайн, ты знаешь, а вот когда эта вся индустрия начиналась 2016-2017 год, дефолт дизайн, ну, то есть тут вообще ничего такого Реально, дефолт дизайн Дальше, что бросается в глаза, бесплатные кейсы Бесплатные кейсы от двух, э, от двух, бля, от 250 рублей до полумиллиона. Ну, это, конечно, мем, но прикольная тема, потому что такого нигде не видел. Здесь можно уже не байтить, не, не кликбейтить, да, именно реально писать, типа, блин, кейс за полмиллиона. Ну, естественно, его никто не откроет, и я открою, только если не баланс выйдут, потому что, не знаю, закидывать сюда полмиллиона, ну, да куда-либо сейчас я не хочу, потому что день, денег не так, честно скажу, много. И есть кейс за 25, соответственно, а предпоследний он за 100 тысяч. То есть, Контента можно наделать много, и он будет достаточно интересный. Кстати, пятый кейс, допустим, 10 тысяч. Ну, в общем, ладно, мы сегодня можем открыть только один. Открыл первый, давай второй сразу, от 250. Если сейчас еще что-то выпадет, блин, это полное, ну, полное совпадение, то же самое, как и было с языком. Ну, вот гроза. Обычным пользователям выпадала вот так. Ну, как бы, да, гроза. Блин, я надеюсь... А что за прикол? Почему два раза? У меня окно вылезло, ладно, понял. Я надеюсь, не будет никакого хейта, потому что, ну, на самом деле, блядь, ну, мне реально никто не платил. Потому что снимаешь также, если говоришь, сайт говно, подкрутка и пишут, блядь, реклама, и ты такой, м -м, классно. В общем, дальше. Ограниченная серия 199 днрождение выдает нам неинтересно. Ну, естественно, здесь дефолтная армейская запрещенная засекреченная тайна, это все ясно. И вот реально прикольный кейс, кейс для инвесторов, и для инвесторов, для инвесторов. Тут ебанули просто огромное количество наклеек. А я по наклеекам, ну, прям, блин, я по наклеекам теку, да, кто не знает, скоро, может, выйдет обзор еще один на мой инвентарь, все-таки канал, канал 10 лет хочу сделать. И там очень много наклеек а, в а со, в частности, в особенности, в частности, iBipar вот такая есть, что еще из всего, что тут представлено. Ну, короче, реально много очень наклейка. Вот такая, по-моему, пару голографическая. Короче, наклейка дофига, я это люблю. И вот этот кейс прикольно. Че из интересного есть еще? Самое мемное это 10 на прогон, то есть, ну, всем понятно, что Драгонлор отсюда сувенирный тем более никогда не выпадет, но посмотреть на прокрут ну, это, бля, я не знаю, они реально сделали какой-то из этого мем, типа, в 10 рублей потратив никуда и посмотри на дел он даже, кстати, не пролетает. Если мы сейчас откроем, ну, типа, он реально хоть раз пролетит этот Дейл или нет, мне вот это интересно посмотреть будет. Давай, я не знаю, два кейса купить. Ну, типа, хоть раз про. А, да, сувенирный Драгонлор. Ну, чисто кейс называется: Посмотри на Драгонлор сувенирный. Бля, прикольно. Еще бы он выпал, я бы тут вообще заорал. Ладно. Ну, в остальном дефолт. Но самое, что прикольное, есть возможность открытия. 50 100 кейсов за раз, то есть это, это классно, но опять же по окупу, мне вчера писали подписчики, что ну не очень он окупает, и вот знаешь, у сайта, когда он запускается, есть два пути, по которому пойдет сайт, либо они сделают офигенный бюджет и начнут выдавать пользователям, чтобы их привлекать и как-то оставить у себя ну, много аудиторий, либо сайт будет отбивать затраты на создание ну и всех пользователей резать. Вот здесь я не понимаю, какая логика. но ну, объективно надо проверять это все с фейкового профиля. Потому что, ну, все-таки на моем стоит такое ощущение, что подкрутка. Я, в принципе, об этом уже говорил. Но самое мемное, блядь, кейс за миллион и 10 миллионов рублей. То есть это вообще ор. И, наверное, даже к этому ролику все-таки я сделаю превью, типа, кейс за миллион рублей. Это прикольно. Ну, типа, понятно, что даже я это не открою, хоть я снимаю сайты. Но, опять же... Заполнение они еще никакого тут не сделали, то есть кейсы недоступны, как они станут доступны, скорее всего я попрошу балик, чтобы открыть, потому что ну, депать лям, не знаю, будет это ли мем какой-то или что там будет лежать, просто я не понимаю, типа, чтобы окупить эту историю, нужен драгон лор прямо с завода, либо сувенирный драгон чтобы окупить этот кейс. Не знаю, что они будут добавлять, тем более в кейс за 10 миллионов рублей. Ну, это, конечно, мем, это, я думаю, какая-то замануха, чтобы ребят зашли такие посмотрели, типа, вау, прикольно. Ну, не знаю. В остальном сайт, ну, объективно, он дефолтный. По прайсам есть дорогие кейсы, да, что я люблю. Есть дорогие кейсы, есть дешевые, это все ясно. Давай сразу начнем, я думаю, кейс начинающего темщика, но здесь своеобразный бусты внутри, не знаю, короче, 5к есть, давай 10 штук сразу долбанем. Если стоит подкрутка, я должен офигенно окупиться, вот, я очень сильно в это верю, что они выбрали такую, знаешь, стратегию, как и дел из дроп, ну, блять, колония, колонии, колонии. слушай, а может это все-таки была не подкрутка, потому что, да потому что так оно не должно работать, типа, выпала водяная терраса и все, и... Но что-то по-любому еще должно выпасть. Здесь вторая серия кейс успешного темчика. Давай четыре раза попробуем. Здесь уже наклеечки, тоже наклейки. я люблю. Давай попробуем открыть. Четыре штуки. Бля, ну главное, чтобы дропало. Это важно. <laughs> я хочу, чтобы как с изиком. Ну, кг. Блядь, походу все-таки... Я не знаю. Ну, типа, блин. Вроде выпала водяная терраса с первого кейса. Что происходит сейчас? Блядь, ну хуй знает. Честно скажу. Кейс для инвесторов. Я открывал, и тогда мне. Ну, реально говорю, все как есть. Там, блять, выпал наклейковой. Мне по-любому на нее подкрутили. Кейс 102 0 на тут процент на 0.0001, что она выпадет. Поэтому хз. Но давай попробуем так. Два не можем, один кейс откроем. Но здесь реально прикольно, что много наклеечек. У человека 5000. Блять, таких роликов не было давно. Надеюсь, вам понравится ролик, но это прям честно. Слушай, а вот это уже неплохо А вот это да, а вот это точно надо 7600 Сколько это X? Кейс стоит тысяча, 1900 на 2000 Получили мы МКУ ку за 7600 По итогу это... Да бля, это на самом деле не так много Это фактически X4 от стоимости кейса Ну в целом, в целом, ну такое себе Вообще, бля, можно ее забрать Можно ее реально забрать И может что-нибудь повеселее выбить Хотя, ну не знаю Бля, может, реально ее вывести. Но это ролик получится ни о чем, вы за это убьете. Ладно, 572 рубля на балике. Ну, окей, давай прям дефолтный обзор, это знаешь, как, как будто каналу... Бля, не знаю, как будто на канале тысяча подписчиков типа по я так, у круто Но главное, чтобы дальше продолжал дропать. Кайман, бля, кайман, ну... Ну, что это за такое? Профессор... Профессор, непонятное название, невидное, элитный отряд. Ну... Ладно, окей, м пока оставим, продать. Хотя, бля, больше, наверное, ничего не выпадет. 270 на балансе. Чё еще можно сделать? Блин, кейсы полковника... Бля, я не знаю, честно. Детский, школьный, учительский, студенческий. На Балике сколько еще раз? 270 рублей. Что за эту сумму тут можно... Да дофига чего можно, блин, за эту сумму сделать? Но, бля, я не знаю, честно. Голд он мой врист, автоматный, снайперский. Высокий шанс окупа, опять же, понятно, что это просто название и никакого шанса окупа тут нет, но тем не менее, давай, блядь, на все деньги откроем и... Ладно, честный обзор, вот, вот так реально выглядит, блядь, честный обзор, говорю все как есть, если есть подкрутка, я об этом говорю, а если под этим роликом будет какой-то негатив, то... Так, ну это по-любому, ну, по бля Ну я не знаю, ну не может так дропаться Деп 200 250 где-то рублей закинул, ну, да, чтобы открыть Первый кейс, там 260 может вышло Ну где-то 250 рублей, реально То есть там с комиссией совсем 250 рублей Блядь, не может так оно падать Ну это бред Ладно, давай заберем м забрать Ждем Сейчас скажут, вывод закрыт, это будет ржака. Нет, о, найс, подождите, у меня реально открыт вывод. Но если оно будет дальше так продолжаться, то, естественно, я, во-первых, закину больше, а во-вторых, будут ролики как по издропу, то есть там с ролика я выводил где-то тысяч, ну реально 40. Если будет подобная тенденция, конечно, я запишу, бля, давай тогда, подожди, продадим. Чё еще можно открыть? половиной тысячи. Что есть из интересного? Что есть из дорогих кейсов? Кейс генерала, 3000 рублей, бля. Я, ну, блин, два не могу, давай один откроем. Блядь, но кейс дороже. И тут причем охренное просто напол заполнение, наполнение этого кейса. Вот давай что нибудь Градиент, блядь, ну, пс, ну, как бы вы выживший! Бля, ну чё, я не понимаю, как она работает, то есть как, как работает эта тема, это, ну это, это по-любому подкрутка, надо говорить, на каждой секунде это подкрутка, чтобы не было говна, потому что даже в предыдущем ролике, когда я, блин, ну, сделал прям дебильную рекламу, там все написали, а опять реклама, ну не все, многие, да неуважение, кстати, кейс полковник, ну, это такое, это типа, а, 800, нормально в целом, короче, давай забираем все, что выпало, Ждем, сейчас, блин, я боюсь, единственное, что вывод закроет, не было бы закрытого вывода, ждем Главное, чтобы все это вывели Я, честно, перед роликом даже не проверял, попадет лесной Я проверил, там один скин вроде вывел, но дорогие скины не проверял Мне заплатили 40 тысяч, я такой, вау, классно Кто бы из вас от этого отказался По итогу, дань уважения, статрек азимов, ждем, пока это все дело выведется И смотрим, сколько по ценам в Steam, потому что э, в стиме может быть дороже И уже подводим итог так, ребят, только что все принял. 100 М-ка, бля, но она стоит дешевле, чем на сайте. Это мне не нравится. Прикольно, когда ты водишь, блять, ну и с Фомасом тоже самое. Прикольно, когда ты водишь, это все стоит дороже. Но тем не менее, с 250 вот получилось. А, что я хочу сделать в следующем ролике? Закинуть, соответственно, больше и посмотреть. Потому что, ну, если это реально методика аля изи дроп, когда тебе крутят, но ну, ты об этом якобы не знаешь, но ну, ты все прекрасно понимаешь. Я за. То есть, ну, я делаю ролик, мне я падает. Я буду такое снимать. Вывод по сайту. Дефолт сайт. Есть приколы то есть это кейсы за полмиллиона, за 10 миллионов, за миллион рублей, это, ну, это байтово, и можно ставить это на превью. В общем, давай так, если, так, понятно, кто-то тут зашел, если тебе понравится этот ролик, и ты захочешь больше видосов, и там, проверка системы апгрейдов и так далее, пиши обязательно комментарии, и мы будем это делать, причем, если так будет дальше падать, я только за обеими руками. Снял обзор, он реально получился честным, объективным, надеюсь не будет хейта, я очень от него устал, потому что ну реально, даже когда ты все говоришь как есть, тебя закидывают говном. Не понимаю прикола, но вот так оно работает. В общем, всем огромное спасибо, это был Человек, до новых встреч, всем добра, всем пока.